Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня выходит новый видеоролик Возвращение Джеми 3 на мой канал, я перестал снимать gemi 3 на канал по одной простой причине Из-за музыки, музыка в уровнях нарушает авторские права и из-за этого у меня не работала монетизация Но я нашел способ решить эту проблему я постараюсь решить эту проблему. Вот. И возвращаю Джимми Трэк на канал. Я буду музыку очень тихо делать. И просто больше говорить на своих видео. И тогда, возможно, YouTube не увидит эту музыку. Хотя сама музыка будет в видео из уровня. Итак, приступаем. Недавно я прошел 4 уровня Изи Демона. 4 Изи Демона прошел я. Но я не снимал по ним прохождение. Не знаю, мне было в падлу снимать прохождение этих уровней. Но сейчас я исправлю эту ошибку и буду проходить на видео. Четыре демона в одном видео буду проходить. Давайте я их озвучу сейчас. The Nightmare. Ну это легкий демон. Этот это, это демон все знают. Те, кто играет в Geometry Dash, они его все знают. The Lighting Road. Тоже демон достаточно популярный, известный среди самых легких. Я пройду его. Следующий демон Platinum Adventure, еще легче даже, чем эти два. И демон X, на который я потратил очень много попыток, но все-таки прошел его. Еще один повод есть пройти эти я, демоны, и в некоторых из них я не взял все монетки, поэтому я перепрохожу на все монетки, на видео уже. Начнем мы с The Nightmare, поехали, первая попытка. Конечно же я буду некоторые моменты обрезать, вырезать. Уровень сейчас легкий, как бы я его хорошо так практиковал. Ну, и так без практики можно пройти его. Поехали. Э, да. Поехали. Соберемся. Нельзя так тупить. Вот здесь вот надо. Не попасться на эти. Отлично. Все, поехали. Так. Тут надо быстро нажимать сейчас. Отлично. Тут будет кораблик, не очень приятный, но я уже понял, как его проходить. Он очень легкий на самом деле, но... Поначалу он неприятный был для меня. Так, наверх зажать. Ну да, зажали и не отпустили вовремя. Из-за этого проиграл я. Максимально быстро прохожу сейчас, потому что... Времени мало очень. Да, я возвращаюсь на свой канал, официально все. Ролики будут выходить очень часто теперь, я постараюсь это сделать. Ничего обещать не могу, но я должен постараться. Ибо смысл от моего канала, если роликов нет там на нем. Очень многие хотят мой канал купить, но я не продаю его, все, хочу вернуться, но никак не возвращаюсь полностью. Ну теперь я постараюсь вернуться. Ну блин, ну нажимайся, ну ч, 6 попыток уже, ну такой легкий уровень, я туплю. Мы еще не дошли до X. Там вообще на самом деле не очень просто на в X, в X Да. Я говорил, попасться нельзя на эту штуку. Ну вот я и дошёл сюда. Изи корабль, просто не знаю, что я на нем тупил постоянно. Тоже изи. Ладно, я все тут выучить. Так, вот сейчас будет момент. Да, все. А дальше внимательно, потому что там я очень много тупил. Не помню, с чем связано это было. Ага, я вспомнил. Тут сейчас будут перевернуты эти. Ай, не ошел даже. Там... Это... В обратную сторону надо, короче, среагировать вовремя. Место одно неприятное было. И все. И дальше победа была, боже. Но... Не дошел я туда, конечно же. Сдох я. Раньше времени. Все, попытка номер какая-то, не знаю уже. Собираемся. Отлично. Ну тут изи на самом деле, чуваки, чем говорю тут. Теперь внимательно. Просто незабываем и все. Побыстрее надо нажимать, побыстрее. Во, видите, как да. Успеть надо среагировать там. А тут аккуратно. Вау! Нормально, нормально. Поехали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все. Сколько я потратил времени? Минут, наверное, 10, да? Меньше 5 минут. 9 пыток. Ну, короче, нормально. Прошли мы. Быстренько прошли его. Конечно же, я брежу там долгие моменты, где я там молчал, где и так далее. Это все логично. Злайт и еще один... Несложный демон, но он более запутанный, чем первый. И в этом его сложность. То, что он запутанный. Я уже писал об этом в группе своей. Так. Ой, бля. Поехали. Тут начало изи, а потом в конце, после передисти, уже начинаются сложности. Тут на самом деле вообще все понятно. Интуитивно даже, да. Но в конце. Где-то.. После половины уровня там уже будет момент, где надо будет уже запоминать многие вещи. Но я их помню. Даже может быть сейчас пройду с первой попытки. Так, вот тут начинается. Так, нажимаем вот тут. В конце. Вот так, надо успеть... Три раза нажать нам надо. Если вы не успеете. Так, и тут я забыл. Точнее, заговорился, не забыл, я вспоминал. Так, а вспоминал. Сдох уже. Вот. Ну, сейчас быстро пройдем, потому что реально. Я все помню со вчерашнего Я проходил вчера, просто Чтобы сразу не забыть. Я решил записать видео. Так. Раз, два. Тут и здесь все. Главное не торопитесь. Так, нажимаем сверху. И вот тут в конце. Ну да. Там, конечно, место такое неприятное. Я привыкал, привыкал к нему долго очень. Но вроде как привык, но сейчас что-то сдох. Не знаю почему. нажимаем в конце опять то же самое что такое ну блин над, надо надо как-то это тайминг выждать какой-то там там место такое неприятное я говорю же Шо там просто так не пройдешь надо потренироваться с сначала перед тем как проходить этот уровень И я конечно же знаю как проходить его просто я там тайминг не выждал я забыл Но, блин, ну блин просто задумался да чеммер дэш такая игра где нельзя отвлекаться ни на что да, этот уровень посложнее будет, чем первые, которые я проходил. Ну, хотя они примерно одинаковые. Это, может быть, я просто туплю больше. Вот тут место такое. Отлично, прошли его. Все, тут я рекорд поставил туда на видео. Теперь наверх, все, успел. Так, тут не забыли, не забыли в конце и зажать, зажать. И зажать два раза надо было. 72% нормально, короче, нормально. Там уже изи остается. Так, тут надо в конце нас Видите, в конце нажимаем. И вот так, три клика делаем. Теперь прямо прыжочек. Прыжочек. Тут я сдох где-то, да? Да. Так, зажать. Зажать опять. Чуть подождать наверх наверх а, я понял это место надо было подождать и потом нажимать почти успел ну блин ну только что было все нормально проходилось там место нормально сейчас опять сдох на нем ну блин такое место неоднозначное вроде бы и проходится а и не всегда проходится почему-то Вот нормально прослось сейчас. Так, вниз. Прямо. Наверх. Зажать. Зажать. Подождать. Вниз. М -м -м. Клик надо было сделать один. Еще я не сделал клик. Да поспокойнее, поспокойнее, все пройдется, это я что-то бомблю немножко, мне кажется, сегодня не знаю, что бомблю. Вроде вчера проходил на Изи, а что-то сегодня бомблю. Не знаю, почему Что со мной не так, чуваки. Это ж легкие уровни, вот. Опять вниз, опять прямо, опять наверх. Только теперь нажимайся нормально сейчас, пожалуйста. Зажать, зажать. Нажать. Наверх, вниз, наверх, прямо подождать. Вот тут нажать, все. Прямо сверху не нажимаем, аккуратно. Сейчас место будет. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И, И прошли. Я говорю, все easy, ну что я так тупил? что я так тупил? Ну тут больше попыток. Да, больше, согласитесь тут. Уже как бы 10 минут потратил на него. Но ничего страшного. А, ничего страшного. Главное, что прошел. Главное, что не час времени потратил, а всего лишь 10 минут. Но прошел все-таки, да. Следующий претендент на прохождение Platinum Adventure. Потому что X я ставлю на потом. Это самый сложный из всех уровней, которых я буду проходить сегодня. Платином Adventure, поехали. Монетки тут я все собирать должен, потому что я их собрал раньше. Первую я не беру, знаете почему? Потому что ее брать не обязательно. Либо первую ты берешь, либо вторую берешь. Вот Лучше вторую взять, чем первую. Она легче, потому что... Как бы это одна и та же, понимаете, монетка. А вот сейчас надо понять кое-что. Вот тут надо практику включить. Я просто не понимаю... Как брать монетку тут? Может как-то она. Вот как она берется, чуваки? Как? Вот я не понимаю, как она берется. Она не берется, по-моему, вообще. Или, или это вообще не монетка? Что это такое? Это монетка, но. Она, по-моему, не берется никак. Я не знаю почему. Окей. Без нее, значит. Значит, я беру первую монетку. Первая это вот эта, в смысле. Она легче, потому что. Либо первая, которая там была, либо вторая. Ну, вы поняли, да? Значит, эту я не беру. А вот эту я беру. Вот, все, две взяли. И третья будет в конце. А остальные брать, я думаю, не стоит. Потому что они вроде как не, не влияют. Все, поехали с первого раза, пройдем сейчас на Ага, прошли с первого раза. Сдохли, где, на самом легком месте. А тут я сдох где-то, да? Да. Не успел просто дойти до середины уровня, все. Так, вот тут надо зажать, так, все. Ловушки эти. Кораблик очень простой, и финальчики стоит уже. Главное не забыть, там, там, надо аккуратно, внимательно играть, потому что если буду отвлекаться, я просру. Но просру не так глупо. я сдох где-то да ну сейчас не сдохнем я надеюсь по крайней мере наверх прямо так аккуратно все так все easy easy Как я сдох-то. Там вообще нереально было сдохнуть. Это самое легкое место, по-моему, из, из всех. Так, дорогие друзья, перезапустил я запись. Удалил там кусок видео, был, который лагал. Вот. Заново. Пытаюсь пройти тот уровень. Место кончалось на диске еще там у меня. Да, как обычно, слился, как дебил слился, как дебил. Такое ощущение, как будто я скилл потерял. Не знаю почему. Так Мне кажется, куда я мог потерять его? Обычно скилл не, не теряют, как бы. он, он как есть, так он остается. А у меня куда-то потерялся Где он мой скил? Где? Скиллочек, ты где? Я здесь, я здесь. Где? Да вот он я. Ой, дебил, сам с тобой говоришь уже. Аллилуйя, дошли сюда наконец-то. Все, летим прямо. Просто прямо летим. Внимательно. Так, не забыть ничего. Аккуратненько. Попозже прыгнуть надо было. но Монетку я взял вот так раньше уже просто. Вот и мой скилл. Вот и монетки все. Я рад, что я прошел его хоть сейчас наконец-то. Потому что я потратил на него где-то уже минут 20 времени. Монетки я собрал все. Отлично. Мы можем приступать к следующему претенденту. Но сначала я запись остановлю. Ну, остановлю и сразу запущу, потому что, чтобы если что не потерять этот кусок видео, потому что там место может кончиться. Я уже говорил, следующий претендент на прохождение это Демон X. Он уже реально будет посложнее тех предыдущих трех, которые я проходил. На самом деле я запись уже делал раз пять, но из-за того, то, что он на место заканчивался на диске, мне приходилось удалять записи и заново записывать по 15 минут где-то мне приходится записывать. Вот, поехали, очередной раз. Это уже наверное, я где-то час-полтора прохожу его уже. Сложный уровень, но я уже один раз проходил. Начало очень простое. Я даже комментировать, чтобы не хочу. Мне надоело просто уже комментировать. Главное, чтобы пройти его. Ну так, чисто немножко прокомментировать. Дальше уже буду показывать фейлы Потому что меня уровень очень бесит. Робот одну серу пропускаем. Корабли даже легкий дальше. Просто повыше подлетаем тут. Раз, два, три, раз, два, три. И ложка такая простая. Тайминги. Монетка, на которую я слился сейчас, даже не взял ее. Вторая монетка я даже не брал, поэтому прохожу сейчас на три монетки. Да я взял, одну не взял, так сейчас пройдем. Я не уверен, кто сейчас пройду, потому что мне надоело уже одни и те же файлы допускать. Левел прикольный, но места есть такие неприятные, очень неприятные. Это концовка очень неприятная в него. И средина. Где-то до середины уровень вообще очень простой. Ложка-то туда, она простая. Такая сложная. Тут 6 кликов и все как бы. Ну сейчас слился, потому что я заговорился. Вот. На самом деле, ложка очень простая там. Как видите спокойно прошел все дальше вот самое сложное часть уровня пройдена самая легкая 50 процентов уже это место сложное но неприятное я его прошел тоже так, дальше аккуратно аккуратно а позже в конце зажать так и шансы есть. Где-то место тупое. Да ладно. Наконец-то. Охренеть. Фух, чуваки. Кажется, я рад, что я прошел его. На три монетки, все когда я садился проходить этот уровень у меня было 3 200 попыток а сейчас у меня 3 800 попыток на нем то есть на видео я сделал 800 попыток где-то видео в следующем видео по 3d я буду проходить уровень под названием сейчас скажу какой деmond Давайте давайте вам покажу практику его схожу чисто одну практику покажу и ждите в следующем уровне то что я еще пока его хорошо так не тренировал но ну, так чисто немножко тренировался давайте заново я покажу и закончу видео на этом так вот кораблик очень простой на самом деле тут надо внимательно просто смотреть тут повыше подлетаем начинается сложности вот с этого момента и то я уже знаю просто как проходить хрена себе так тихо ай забыл так, окей, вот волна, достаточно, блин, просто отпусти все, неприятная волна, ну как неприятная, если надо смотреть просто очень внимательно, чтобы не попасть на эти штуки, на самом деле на телефоне проще было проходить, я на телефоне практику проходил, и мне было виднее там, а здесь нужно... Внимательно смотреть. Так. Волна достаточно неприятная. Ну как? Здесь нормально. Вот тут посложнее она уже, видите. А, из-за из скорости, из-за ее. Даже ее не видно, блин. Дальше язычный куб. Дальше кораблик идет, по-моему, да. Наверх. Просто по центру летим тарелка тарелка надо аккуратно играть на ней блин надо аккуратно надо понимать когда нажимать вот так раз два 35 попыток уже но ничего ничего Дезмон будем проходить. В следующем серии. Так. Тут это легкая штука. Волна. Так, вот, начинается. Тоже изичное место, так, но тут уже не изи, так. Нифига себе, сколько я прошел. Без смертей так. Вот это место так. Ну тут Изи? Зажимаем просто тут так, и что тут на самолетик? После самолетика идут дуалы. Так, волна. Ну и дальше тут кораблик в конце тут очень опасный. То что, видите, надо пролететь. Надо очень, очень четко пролететь. 47 попыток, ну окей, нормально. На телефоне я достигал 30 попыток, но ничего, ничего. Что там дальше? Дальше все, финалка. А нет, еще не финал, еще волна одна. Вот такой уровень придется проходить мне. Я очень постараюсь его пройти. Следующей части так. Когда выйдет следующий ролик, Я еще этот не вышел, даже пока не знаю, но затягивать я не буду с прохождением. Вот, все, я доволен. Ну что же, дорогие друзья, мы прошли 4 демона сегодня. за Nightmare, The Lightning Road, The... что там еще X прошли. И Platinum Adventure. Из них самый сложный, конечно, X был, и он реально из них, из всех, тянет на X. Ой, на Изи демон я уже просто не туплю. Вот На все было сделано 95% процентов аж три раза. 91 был процент и 80 кучу раз но ну, это я без записи жалко не сохранились и файлы потому что записи мало на диске ну место, смысле вот спасибо за просмотр пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на мой канал конечно же и без этого я буду снимать ролики потому что я решил для себя то что я буду снимать ролики очень часто постараюсь и вормикс нуля будет все будет короче надо только мне не льница. Как видите, собрался силами. Я уже хотел забросить, проходить этот X. Он собрался силами, это прошел его нафиг. Все.